Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня свяжем узор елочка. Сейчас покажу вам его с разных ракурсов. Вяжется он просто чередованием двух рядов. И еще его плюс в том, что можно легко набавлять и избавлять петли при необходимости. А также можно изменить расстояние между елочками, если хотите, чтобы рисунок был реже. С обратной стороны узор выглядит вот так. Давайте приступать. Для вязания образца буду использовать пряжу фирмы Пихорка, серия New Kids и крючок 2,5. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 12 плюс 3 петли. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем одну воздушную петлю подъема. В ту, которую держим, вяжем столбик без накида. Одна воздушная. В цепочке одну пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида. Одна воздушная, одну пропускаем, следующую столбик без накида. Воздушная, одну пропускаем, столбик без накида. Итак, чередуем воздушные и столбики без накида до конца ряда. заканчиваем ряд воздушная после столбика одну пропускаем и в крайнюю петлю ряда столбик без накида первый ряд готов приступаем ко второму Одна воздушная петля подъема и разворачиваем Над первым столбиком без накида вяжем столбик без накида. Над воздушной – воздушную. Над столбиком без накида – столбик без накида. Над воздушной – воздушную. И так чередуем весь второй ряд. Над каждым столбиком предыдущего ряда вяжем столбик без накида, а над каждой воздушной воздушную. То есть идем без смещения, строго повторяя первый ряд. В конце ряда воздушная. И в крайний столбик, столбик без накида. Второй ряд тоже готов. Третий ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Над первым столбиком вяжем столбик без накида. Над воздушной воздушную, над столбиком без накида, столбик без накида. Вот таким будет начало вязания каждого следующего ряда. Теперь приступаем к формированию елочки. 5 воздушных петель. Отступаем. Воздушную, столбик, воздушную, столбик. Доходим до пятой петли, она воздушная, но провяжем не в этот ряд, а в предыдущий, то есть под пятую петлю первого ряда, столбик без накида. Захватываем ее снизу вверх и обвязываем столбиком. Еще 5 воздушных. Ту петлю, которая за столбиком без накида пропускаем. И снова отсчитываем столбик, воздушная, столбик, воздушная, и в пятую петлю это столбик. Вяжем столбик без накида. Воздушная над воздушной. И столбик без накида в следующий столбик без накида. Между елочками все время будем делать такие переходы. Столбик, воздушная, столбик. Вторая елочка. 5 воздушных. Пропускаем 4 петли. И под пятую воздушную петлю, но не второго, а первого ряда, вяжем столбик без накида. 5 воздушных, 4 петли пропускаем, в пятую, в столбик без накида вяжем столбик без накида. Воздушная над воздушной, столбик без накида над столбиком. Это второй переход между елочками. И так до конца ряда. После крайней елочки вяжем столбик без накида, воздушную над воздушной и столбик без накида в крайнюю петлю. То есть такой элемент у нас в конце вязания, в каждом переходе и в начале вязания. Четвертый ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Столбик. Воздушная. Столбик. Сейчас мы вяжем по изнаночной стороне. То есть сами елочки мы оставляем на лице, а вязать будем вот сюда. Одна воздушная над воздушной. Столбик без накида вяжем столбик с одним накидом. Воздушная над воздушной. В следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Воздушная. Одну пропускаем. В следующую столбик с одним накидом. Воздушная. Одну пропускаем. И в следующую столбик с одним накидом. То есть всего мы вяжем 4 столбика с одним накидом за елочками. Воздушная и провяжем переход. Столбик без накида в столбик без накида. Воздушная над воздушной. Столбик без накида в столбик без накида. И повторим решеточку. Воздушная. Одну петлю пропускаем в следующую столбик с одним накидом. Воздушная. Одну пропускаем в следующую столбик с одним накидом. Воздушная, пропускаем, третий столбик с одним накидом, воздушная, пропускаем, следующую четвертый столбик с одним накидом, воздушная. Вяжем второй переход. Столбик без накида, воздушная столбик без накида. Так формируем решетку позади елочек до конца ряда. В конце четвертого ряда, когда связаны последние 4 столбика с одним накидом, мы набираем воздушную. И вяжем окончание каждого ряда. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Все эти ряды были подготовительны. А пятый и шестой ряд это рапорт вязания по вертикали. Пятый ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Вяжем начало. Столбик воздушная, столбик. В этом ряду мы снова будем вязать елочку. 5 воздушных. У нас есть 4 столбика в решетке из предыдущего ряда. Вязать будем под воздушную, между вторым и третьим столбиками, но на ряд ниже. Тоже столбик без накида. 5 воздушных. Провязываем переход. Столбик, воздушный столбик. Вторая елочка. 5 воздушных. Между вторым и третьим столбиками решетки находим воздушную на ряд ниже, и под нее столбик без накида. Пять воздушных. Переход. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Пятым рядом на лицевой стороне формируются елочки. Заканчиваем ряд. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Шестой ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида. И сейчас будем вязать точно такую же решетку. Воздушная. Столбик с одним накидом в первый столбик с накидом. Воздушная. Столбик с одним накидом во второй столбик. Воздушная. Столбик с одним накидом в третий столбик. Воздушная. Столбик с одним накидом в четвертый столбик. Воздушная. Вяжем переход. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Воздушная. И вяжем вторую решетку. Первый столбик. Воздушная. Второй столбик. Воздушная, третий столбик, воздушная, четвертый столбик, воздушная. Переход, столбик без накида, воздушная, столбик без накида. В конце ряда после решетки и воздушной вяжем окончание. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Пятый и шестой ряды в дальнейшем будут чередоваться, то есть седьмой ряд полностью дублирует пятый. Воздушная и разворачиваем. Начало ряда, 5 воздушных, чем дальше, тем проще ориентироваться, потому что места привязки идут строго одно над другим. Привязываем их между вторым и третьим столбиками решетки, но на ряд ниже, столбиком без накида. 5 воздушных. Переход. Пять воздушных столбик без накида пять воздушных переход. Заканчиваем ряд, как и все предыдущие. То есть этим пятым рядом мы всегда формируем елочку по лицевой стороне. А шестым рядом решетку по изнаночной. И эти два ряда чередуем до конца вязания. Чтобы сделать рисунок реже, в переходах между елочками можно добавлять петли по такой же схеме: столбик без накида, воздушная столбик без накида. Также в конце и в начале ряда можно провязывать любое количество петель вместо трех, если в изделии в дальнейшем предполагается убавление. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии,